Ручку и бумагу или выключай видео, потому что оно тебе не поможет. Поехали. Итак, чтобы выбрать нишу, тебе придется ответить на вот эти вопросы. Они довольно важные, поэтому рекомендую ставить паузу, отвечать на вопрос, отвечать на следующий. Поехали. Как заработать деньги? Распиши сам для себя, откуда они берутся. Вообще, откуда появляются деньги? Есть, как ты думаешь? Как сделать много денег, откуда они берутся? Расписывай. Дальше. Почему люди бедные? Что делает нищих нищими? Что делает богатых богатыми? Тоже напиши обязательно. Следующий вопрос. Что ты можешь продать прямо сейчас? Какую услугу? Кому ты можешь позвонить? Вот что ты можешь продать сегодня? Например, я сегодня могу продать книгу свою да, по YouTube. Что приносило тебе больше всего денег из тех дел, которые ты делал в жизни? Может быть ты делал пару дел, вот какое из них приносило больше? У меня было много разных бизнесов, вариантов, да, ну каких-то продаж. Что приносило больше? Я тоже могу легко вспомнить. Что приносило больше? Записывай. И все, наступает время самоанализа. Самое важное в жизни это работа над собой, работа со своей головой.